захватить весь мир вот это будет классно стоп я записываю О, блин всем по те сам макс риск но на Edge Waves. я нажимаю обнову так подожди открывая стоп стоп стоп подожди, подожди. началом ролика подпишись на канал став лайк стоп стой на месте блин у реально лагает нет не этого а блин что делать я ж только начал записывать алло так не интересно да блин пожалуйста так недавно события мы уже это читали, ну прошу юма я вижу тут кнопочку обновить видите эту кнопку обновить вот она есть так новый текст Чуд... э... чудовище малыш космос поэтому обезьяна малыш космос Оказывается, чудовище малыш космос может получить вы собите бесплатно вау друзья захотите беджу вейпс получаете на беги и перри что блин набеги переждут вас в джунглях окей джунгли там что на больного джунгли потом посмотрим банда из одного клана теперь могут сражаться с друг другом класс новый центр банды для его улучшения требуются определенные пред... предметы элиты члены бан могут сражаться и занимать зданию пред... Иду я на место вождя клана. Мы же это говорили Прошлое обновление сокупи. Писаем еще больше обновление сокупи. Тоже буду писанием. Так поменялись внешний вид обезьян-мутантов. Правила сложные и награды. А также удаление босса. Класс. Уже говорил тоже. Уже обновляется. Ждем. Уже 59 процентов. А подписку, лад пишите комментарий. Как вам в Еще наверное, классно. Вот за самое топой идет. Вторая еще тоже что. Банны теперь могут занимать руины. Тоже классно. Оптимизация интерфейса и процесс. Вот самое, наверное, классное. Набеги и бери. Ждут вас в ж... джунглях. Вот это самое прикольное. Набери и бери и Пери. То есть, бери там и вперед иди. На русском. Что-то будет прикольно здесь. Потом в занимает чудовища. Чудо, чудовища. Чудовища. Чудовищ, много малыша космос может получать, события бесплатно. И так дальше. Так, захожу, друзья. Это, наверно классно будет новая заставка или нет? Это новое обновление 0.17.0. Так, мы знаю, банер такой у вас. Да, все-таки, когда будет 1.0.0 или просто 1.0, то будет, наверное, новое оправление. Как по мне игры так делают? Да. Только в других как-то по-другому. Ну, примем, возьмем, зубу. Там 2.5 сейчас. Там 2.6 будет, наверное, новая. 2.5.1, это, значит, что другое. Странно, оформление что-то не поменяли Ну, ладно, что же поделать. Очень у нас на привычке будут. прикольно оформление, я так думаю. Лайк, подписывайтесь на канал, это очень будет важно. Так, музыка. Вот. Так, что у нас такое? С возвращением. Громила, не стоят не ваша развилась война то я знаю так что я тут вижу а ну блин ну не тот так вижу клан заходим в клан так рейтинг Ого-го. тут можно что сменить <с meu Deus> я моё запуск ракеты Открыва открытие главы запуск ракеты рейтинг 2 рейник 6 рейник 5 Рейтинг третьих, третий. Кто вообще первым меня занимает? Mm -hmm. Офигеть, друзья. Новая инф информация. Инфа. Так, это наша, по-моему. Эпоха элиты. <свеч> <свеч> новая элита. Раньше по-другому по на нашем канале можно посмотреть. Ваш клана. Можно мне тут? Тут можно угнать. Для получения этого элиты Титола придётся, типа того, что пожертвовать. Чё, блин? Я не почитал. Разведка. Давай разведать. <свеч> <свеч> это штаб еще один. Давай разведать. Я хочу стать тоже хорошим капитаном я хоть буду здесь требуется представитель ваш клана блин один чувак занял блин ладно а я буду здесь что мы давать нам тут требования представитель ох ох ох ё -бо -бо. бонусы для получения этого элитного титула оккупируйте параметр клона я уже оккупировал параметр клона а его нужно оккупировать Бегу, оккупируйте вон он бегу он туда вот. Давай, давай давай едить блин долгом Сейчас к нам дадут и займут топ-1. Так, хорошо, друзья. Скоро мы дойдем а потом узнаем. Классно вообще, да? Лайку. Стоп, там было, было новое ново, ново обновление. Щит, по-моему. А, нормальный щит. Классно ещё, да? Так, вот. Новые, по-моему, питомцы добавили, да? Посмотрим, Посмотрите, возможно, там и добавили. Вот, наверное, шикарно. Ё-моё! Новый чувачок! Так, у нас тут что-то напишется новое. А, это подарок нам, окей. Во, вот что-то новый. О, реально новый. этот <сех> по-моему, этот из тебя был. <сех> новый чувак Мастодант. Я его не помню, но я бы помню на приюшке 5200 хп, даже больше, чем у тебя. Итак, друзья, <сех> малыш, малыш Космос. космо хо <сех> <сех> блин! <сех> Ой, мое! это очень классно! Блин, вот это, наверное, мощный! 5200 Блин, но ну, конечно рано поставить на рано, че, там Вообще, я тоже, наверное, поставлю. Получится его найти. Вот разработчика. ⁇ -мо ⁇ Классно еще, да? Так, возможно, еще новый сервер добавить. Знаете, самое важное тут не сервер занимать, а где-то быть на одном месте. А, у меня столько. 28. -й, 29. -й. Вы, наверное, прикалываетесь, друзья. 29. они да, не, я не хочу начинать заново блин тут столько серверов тут нужно прям целый день играть в эту игрушку так забираем конечно тут давай заберем капец блин это нужно на на поставить 350 капец И, ну, это круто друзья если вам там не хватает жетонечка я уже рассказываю что нажимаете здесь собираете видите не работает нажимаем здесь собираем так тоже собираем так, вроде мы дошли, вроде бы. Давай узнаем. Планета. Блин, почему я не здесь? Ну, чтобы все знали, что я хоть тут занимаюсь. Так, хорошо, ты там доходишь? там. Давай, доходи пока что. А мы, друзья, будем прокачивать, все-таки это очень важно. Теперь важно. Так, давай квесты выполнять, что ли. Круто, круто, круто. Так, давай прокачаем тебя, Две секунды язично. Так, окей, а ускорен Так, давай призик. Так, все улечится. Окей, так, тун -тун -тун. Может быть, стрим запустить? пока когда я спускаю стрим, то, наверное, будет много дизлайков. Так, что, Ватька, чем больше лайка, тем я чаще стрим делаю. Кажется, я не хочу делать стрим, мне страшно. А если вдруг меня дизлайкает <laughs> зачем так делать? Он Я аж вроде мир сделал. Я ж в описании сюда прописываю то, что хочу сказать, и на вашем языке. Сейчас нормально. Но если ваш нет язык, то пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я там исправлю. Он на круг вородит. Вот. Я тебе быстрее, чувак. Ву -ву -ву. Вообще классно, много. Так, друзья, значит заходим сюда. Вот так как-то у нас не работает. В смысле? Арена. Так, то я знаю, знаю, знаю. Давай бесплатно. Легу, дай нам! Дай нам новых питомцев! А может быть нужно на всех зайти? Чем только на одного? Так, окей, чувак, ты нормальный, окей. заберу Давай на других серверах зайдем и тоже топ-1 Потому что не зря же я зашел туда вот. Так, уходим. По-моему, нужно изменить. эту наверное, прокачен где-то в 20. Город 10, город 6, по-моему, здесь. Да, подтверждаю пока что. Перезаходим, друзья. Туда, сюда, туда, сюда. Вот, капец, блин. Туда, сюда, туда, сюда вот. Так, сейчас заходим. Я даже никогда выиграл не выигрывал эту игрушку. Так, так, окей, нажимаю все туда вот. Также мы должны захватить клан рейтинг По-моему, еще никто не захватил. Нет, блин, всегда захватывают. Ну а хоть это захватим. Угнать. Я хочу хоть угнать какую-то. Порт. Все, угоняете его. А вроде бы не так уж далеко. Класс. Так, да, ну хоть какое-то место мы займем. Нужно прям четко занимать, потому что дальше, наверное, а они же будут еще, так скажем, меняться. Это будет, будет очень хорошо. Но я хочу занять, чтобы получать там награды какие-то интересные. Поэтому мы будем заходить, уходить, блин. Это реально пранк какой-то. Зато это увлекательная игра. Куча, куча северов. И смысл такой, что класс, класс, класс получаешь очень много раз. Блин, а может как-то быстрее получать? Друзья, ну видите это исследование мутанта, блин, куча расклад своего. Блин, мне уже достает до все делать. Можно разработчик как-то ускорить момент. Нет. Ну, общем-то. Вот время, пожалуйста, ускорьте. Так. Да блин, ну ну блин. Ладно, прокачай что-то другое вот на. Есть Так, а мы заберем бесплатно. Вроде бы круто. Только вот мне интересно. Через 10 часов дают. Золотой герой дают так долго, что ли? Так, батарейка. Так, так, так. Окей, окей, окей. А что, блин? 2 часа. Ну, на 12 минут, что ли? Все, зарядил тебя. Что это такое, блин? Чего там веселитесь? А как разведку провести? А... Нет, блин, как разведку? Стопы разведки нету. -мо! Что это было? Где разведка? Я помню, вместе с вами мы разведуем. Неужели всю карту открыли? И теперь нам не нужно расследовать. В смысле? А ну покажите. Блин, реально? Вы чё прикалываетесь? Всю карту открыли. о блин, круто. Все источники заняты, смотрите сами Были, наверное, эта версия самая прикольная В общем, это наше, друзья В скором времени мы Запустим ракету, я буду качаться здесь Вместе с вами буду говорить про это Все, но вообще классно, четко Были, мира, классно Так, давай тогда семерочку Так, давай заберем бесплатную Так, вход заберем А, ладно О, -о, -о, О, пошло дело, жара, давай-давай Так, ладно, веры не хватает так, меняем. Я, наверное, читы буду использовать. Так, 3, там 10. Только там у нас э, захват. Все, поэтому давайте вернемся, посмотрим, как там дела у них там. Возможно, они его слишком прокачаны, Играть и чужие. ⁇ -мо ⁇ 10. О, о, сколько нету было, друзья. Капец, мне. Так, не знаю что появилось. Давай займем кото место. Блин, тут прям все занимают главное, командующие. Почему не я не занимаю никакой вот? Так, разведка. Сколько там дают? 500 тысяч награды за оккупацию для банды. Награда за оккупацию для клана. Давайте на банды, чем клан. Клан. Вон клан, банда, банда вот. Я путаю, друзья. Это банда. Это самое главное. оккупация для банды. Ладно, давай ступим куда-то хоть нас просто мало смотрит, соответственно, у нас не будет, наверное... Ну я не знаю, штаб банды, да, построим штаб банды. У вас нет на это разрешения. А -а -а. Знаете, лучше мы наступать к вам, потому что тубам будут два награды. Очень офигенно. Так, отправить. Не, прав. Недостаточно. Капец, блин. О, блин, я буду столько класс, это капец тоже. О, сока не захотел Не заходил. Ново, нос. Три, новых, друзья. Заходите, блин. Ко мне в гости. Потом, когда мы зайдем, это подписан вас. Так вот. Руша. Блин, дайте мне такую привижку. Вот, друзья, я получил. Блудный П. Ч ⁇ блин, событие закончено? закончено стоп закончено я не успел блин друзья я реально не успел взять этого персонажа напишите мне в комментариях, почему я не успел а блин как это работает не нужно качать теперь мощь, чтобы побить всех ай-яй-яй блинчик не успел вы напишите комментарий. Вы успели вообще? Почему я не успел, блудный противник? Пожалуйста, разработчики, ну обзор сделать. Ай, Айему. Хоть его бы дали. Смысл его нет, а он, друзья, друзья, он доменяется. Вообще это маленький, как-то на него падает. Может быть, нужно заходить кучу игр. И куча классов, блин. Если я Макс Риск. я буду, наверное, очень много классов, что ли, блин. Что мне, блин, делать? Напиши в комментариях. Так, ладно, качай, Всем пока.